Битформ производится заводом «Пластблок». Уже более 10 лет завод «Пластблок» производит стройматериалы в Уральском регионе, гарантирует высокое качество продукции, использует самое передовое оборудование и высококачественные проверенные компоненты. Все производственные процессы сосредоточены на собственной большой территории. «Унбитформ» – универсальный продукт для выполнения стяжки пола в домашних условиях.